Грыжи, э, грыжи поясницы. С грыжами, на самом деле, надо быть очень осторожно И э, если, если использовать этот брусок... Так, э, скажите, пожалуйста, грыжи поясницы, вопрос про что конкретно приемлемо. Вы спрашиваете про этот брусочек, про токсин или про что-то другое. Уточните, пожалуйста, чтобы я уже точно могла сказать. Потому что, на самом деле, даже если у вас уже есть грыжа, э, это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 а на какой-то массажный матрас, или какой-то вот мягкое поверхность, чтобы он прогнулся под вашим телом, чтобы не было сильного давления. А, да, массаж токсин в противопоказаниях грыж нету. А, при грыже, единственное, я бы не рекомендовала вот этот вот, а, потому что он идет прямо возле позвоночника, и там все-таки я бы не стала рисковать, где грыжа, лучше использовать вот такой брусочек и делать это не по позвоночному столбу, а рядышком, по мышце, которая расслабляет. И если у вас грыжа, то вам необходимы растяжки.